на моих часах 11.00 и мы начинаем вебинар. Как обычно, начнем. я попрошу вас поставить плюсики в то место, куда вы можете писать, чтобы нам убедиться, что меня видно, хорошо слышно и что моя презентация также отлично у всех отображается. Так, коллеги, не стесняемся, ставим плюсики, пока только один вижу. Ага, отлично. Пошли плюсики, значит все хорошо. Значит будем начинать. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Наш вебинар сегодня называется «Технология аутентификации». И как вы видите, на этом вебинаре тоже стоит... Часть 1, если кто-то был на моих предыдущих вебинарах, то знает, что они порой состоят из нескольких частей. Так вот, этот вебинар, а точнее, вебинаров тоже будет состоять из нескольких частей. Скорее всего, это будет три части. О чем мы поговорим сегодня, что будет в других частях, расскажу чуть позже. Если кто меня не знает, то представлюсь еще раз. Меня зовут Владимир. Я менеджер по продуктам компании «Актив» в направлении ROOTOKEN, но сегодня мы про наши продукты говорить не будем, а будем говорить в целом про различные технологии аутентификации, которые существуют в мире и том, какие у них есть преимущества и недостатки. Так, Итак, поехали. О чем сегодня будем говорить? Поговорим об Аутентификации, аутентификации и авторизации. Очень многие путаются в этих терминах, в том числе и даже коллеги, которые работают с рынком ИБ. Сегодня максимально просто объяснить и поговорить про эти штуки. Также поговорим про различные технологии, какие у них есть достоинства, недостатки и вообще куда они все развиваются. Единственную технологию, которую мы сегодня обойдем, это биометрию. Про биометрию мы поговорим как раз во второй части наших вебинаров, потому что эта тема обширная, особенная. Почему она такая особенная, я еще чуть попозже расскажу. Поговорим также сегодня про факторы аутентификации, а также про технологии аутентификации, какие у них есть достоинства и недостатки. Пару слов о том... Почему именно мы решили поговорить сегодня про эту тему, а также о компании «Актив». Я думаю, многие знают, что компания «Актив» работает на рынке аппаратных устройств аутентификации, поэтому вопросы идентификации, аутентификации, авторизации максимально близки. Также мы занимаемся электронной подписью, а также другими решениями в сфере информационной безопасности. На рынке мы уже более 20 лет и входим в топ-20 компаний в сфере защиты информации. У нас также есть второе направление Гордант про защиту от копирования. Если кто-то про это направление еще не слышал, ну, извиняюсь, то можете ознакомиться. Итак, идентификация, аутентификация и авторизация. Начнем, конечно же, с идентификации. Есть формальное определение, которое говорит, что идентификация – это действие по присвоению субъектам и объектам доступа различных идентификаторов, и или по сравнению предъявляемый идентификатор с пеющим присвоенных идентификаторов. Определение такое достаточно формальное, не совсем понятное, как это и представляю для себя я. Вообще идентификация это предъявление некоторого идентификатора, который позволит отделить один субъект объект от другого. Ну, здесь, конечно, лучше всего эта вся история воспринимается на примере. То есть, когда я предъявляю некоторый идентификатор, например, логин, показываю свой паспорт предъявляю свой номер мобильного телефона или какой-либо другого идентификатор, то у другой стороны появляется возможность каким-то образом отделить меня от других людей. Это такой простой пример. Ну и вот, собственно, элементарные примеры. Это предъявление некоторого логина при входе в аккаунт в Google. Это может быть Предъявление некоторой карты и номера на этой карте, который позволяет отделить одного владельца одной карты от владельца некоторой другой карты. Или даже обычный штрих-код. В компании, когда вы что-то покупаете, он позволяет кассиру на кассе идентифицировать и отделить один товар от другого и, соответственно, понять, какая у этого конкретного товара стоимость. История, на самом деле, очень простая. Если посмотреть на технологии идентификации в целом, я вот здесь постарался выписать некоторое количество устройств или технологий, которые могут использоваться. Это самая распространенная, самая классическая история – это логины. Если мы говорим про какие-то информационные службы, технологии, еще одним вариантом может быть RFID-метки. Это классическая идентификация при... Проходит через скуд-системы в офис, когда вы прикладываете некоторое устройство, например, там карточку, на которой напечатаны ваши фотографии, и содержится как к считывателю для прохода. Touch memory. Если кто-то не знает, может посмотреть, как эта штука выглядит. Это тоже такая... Небольшое устройство с небольшим количеством памяти, которое позволяет записать на себя некоторые данные для идентификации пользователя, используется очень часто в аппаратных замках, которые активно используются в сфере защиты информации. Также к одной из технологий идентификации относится биометрия, то есть идентификация по различным биометрическим параметрам, таким как лицо, голос там ладонь, отпечаток пальца и так далее. Ну и, как я уже приводил пример, это обычные классические штрих-коды, которые позволяют отделять одни товары от других в торговле, складировании и так далее. На самом деле различных меток существует гораздо больше. При желании вы можете найти, наверное, полный спектр. Особенно много вариаций на тему штрих-кодов, а также меток. Сейчас, допустим, уже есть NFC метки, ну и так далее, и так далее. Технологии по пометке различных товаров, они активно развиваются, и их очень много появляется с каждым днем. Основная проблема с идентификацией как таковой состоит в том, что знание и наличие идентификатора не гарантирует верную связь с субъектом или объектом. Что это означает? Ну, здесь давайте опять же на примере. Если кассир, например, берет и предъявляет на кассе какой-либо штрих-код, это совершенно не значит, что этот штрих-код наклеен на верный товар. То есть человек, который пытается по тем или иным причинам обойти систему идентификации, может просто взять и наклеить или напечатать штрих-код на какой-то бумажке, а потом наклеить ее на другой товар. Или RFID-метку поместить на этот товар. И, в общем-то... Идентификация будет проведена некорректно. В случае с людьми вы можете, например, ввести чужой логин в информационную систему там, в Google, ВКонтакте. Очень часто логины это вообще публичная информация, и вы, в общем-то, знаете, какие логины есть у ваших коллег, друзей и так далее. Ну или, например, в случае с проходом через систему SCUT вы можете передать карточку другому человеку, и он может попытаться пройти через турникет с использованием вашей карты. Если говорить про биометрию, то мы знаем, что есть также различные технологии, которые позволяют скомпрометировать биометрические данные. Ну, например, там, скопировать отпечаток пальца можно, или регулировать голос другого человека. В общем-то, в этом основная проблема идентификации. Если бы этих проблем не было, то, наверное, и аутентификация не появилась бы. Аутентификация – это, собственно, решение этой основной проблемы, которая позволяет нам гарантировать верную связь с субъектом или объектом. Давайте теперь про аутентификацию пару слов расскажем. Формальная аутентификация – это процесс проверки принадлежности субъекту, прав доступа, информационным ресурсом системы в соответствии с предъявленным идентификатором. В общем-то, уже более простое определение, но если вообще говорить неформально, то это просто доказательство того, что идентификатор принадлежит именно этому пользователю. И интересно в том, что аутентификация, она вообще говоря, чуть сложнее, чем идентификация. В ней есть так называемые факторы. То есть, особо доказательства того, что идентификатор принадлежит именно нам. Первый фактор это нечто, чем мы обладаем. Например, какой-либо уникальный физический объект. Ну, например, грубо говоря, таким примером может быть паспорт. То есть, если мы говорим, что мы Вася Иванов, и у нас есть паспорт Васи Иванова с соответствующей фотографией, то этот уникальный физический объект подтверждает и позволяет нам провести аутентификацию. Если мы говорим про информационные системы, то это могут быть различные сложные метки, в том числе токены и смарт-карты. Ну, про это мы чуть попозже поговорим. Еще одним из факторов может быть что-то, что нам известно, секретная информация. Это классическая история про или какие-то фразы парольные или секретные, например, которые используются военными, то есть различные там специальные вопросы, ответы, позывные, в том числе различные пароли. Вот это все относится к секретной информации, в том числе, например, пин-коды, которые есть у каждого человека для его банковской карты. Ну и особенный фактор – это нечто, что является неотъемлемой частью у нас самих, то есть биометрические данные. Я думаю, внимательные слушатели уже заметили, что когда мы говорим про биометрию, мы одновременно говорим и про идентификацию, и про аутентификацию. Именно поэтому с биометрией все не так просто и однозначно, есть ряд проблем, как в идентификации, так и в аутентификации, особенно в том, чтобы использовать одни и те же данные для прохождения как идентификации, так и аутентификации. Но про это мы подробнее поговорим в нашем следующем вебинаре, который состоится ровно через неделю в это же время. Там мы максимально подробно сконцентрируемся на биометрии, поговорим о том, какая вообще говоря, биометрия бывает, поговорим с технической точки зрения, какие бывают решения, по использованию биометрических технологий, какие у них достоинства и недостатки, куда все это развивается, ну и так далее. Поэтому, если вам интересно, куда развиваются биометрические технологии в России и в целом в мире, вот приходите на наш следующий вебинар. Ну, а мы поедем дальше. С точки зрения факторов, которые используются при аутентификации, аутентификация может делиться на однофакторную, то есть когда есть единственный фактор, подтверждающий, то, что идентификатор принадлежит корректному объекту или субъекту. Двухшаговая, когда есть два, скажем так, зависимых фактора. Но поговорим чуть позднее, и пример будет достаточно понятный. Двухфакторная, когда у вас есть два независимых фактора и многофакторная. Понятное дело, что однофакторная здесь самая простая и самая уязвимая технология, а многофакторная она самая сложная и самая безопасная. Но про это ну, уже подробней, прямо буквально скоро остановимся. Примером однофакторной аутентификации в современном мире самым распространенным являются классические пароли и одноразовые пароли, когда это единственный фактор. Например, при входе в личный кабинет некоторых банковских операторов вас попробуют просто ввести одноразовый пароль, который приходит в смс ну и больше ничего вводить не надо. Как только вы его ввели, вы попадаете в личный кабинет. Ну а классические пароли – это история всем известная, про нее даже рассказывать не стоит. Шаговая на самом деле представляет из себя интересную схему, когда у вас есть первый фактор и еще один зависимый фактор. В основном это используются связки классического пароля и одноразового пароля. Пример тоже будет чуть позже, и подробнее на этой истории тоже остановимся. Двухфакторная, когда есть два фактора, которые целиком не зависят друг от друга. Здесь классический пример. Это токен смарт-карта плюс пин-код. Ну и многофакторная. Мы про нее подробно, наверное, говорить особо не будем. Это достаточно сложные схемы, которые редко где используются, но про ее достоинство пару слов скажем. Итак, вот примерно так выглядят схемы технологии аутентификации, которые могут быть использованы, пароли. Как вы видите, делится на многоразовые, то есть классические. И одноразовые, Тут похоже, я ошибся, а одноразовые делятся на программные и аппаратные. Прощение за ошибку в схеме. Обязательно поправим перед тем, как вам выслать. Так, ну и приступим, собственно, к основной части нашего вебинара. Поговорим про разные технологии, которые существуют. Начнем, естественно, с классических паролей и попробуем рассказать про все достоинства, недостатка, этих технологий, которые, вообще говоря, бывают. Я здесь постарался прямо посидеть и вспомнить все-все-все проблемы и все-все-все плюсы каждой из технологий аутентификации, про которую мы сегодня будем говорить. Если, по вашему мнению, я что-то забыл, вы обязательно пишите в секцию вопросов, и я это обязательно озвучу. Итак, начнем, естественно, с классических паролей. И основной плюс и достоинство этой технологии в том, что она самая привычная для пользователей. Пароли вообще старые, как мир, придуманы очень-очень-очень давно, до каких-либо IT-технологий. И поэтому вошли в использование активное уже очень давно, и люди к этому 100% привычны, никаких проблем с этим не возникает. В отличие от некоторых других технологий, это прям супер-пупер привычная история. И, естественно, поскольку эта технология очень привычная, она самая-самая распространенная среди разработчиков различных систем. Встроить ее достаточно просто, хотя тут надо сделать маленькую ремарку, что очень часто встраивают логины и пароли в свои системы разработчики не совсем корректно. Ну, про это мы чуть побольше остановимся, когда будем про минусы говорить. Но в целом как бы... Любая система, в которой есть некоторые ограничения доступа, скорее всего, имеет в себе возможность использования классических паролей. Несравненным плюсом этой технологии является возможность ее использовать без каких-либо дополнительных технических средств, вообще абсолютно любых. Вам не нужен телефон для того, чтобы получить какую-то SMS, вам не нужен токен. Вам не нужна какая-то смарт-карта или не нужны специальные считыватель биометрических данных, типа датчик отпечатка пальца или специальная камера, которая умеет правильно считывать биометрию там, с нужной точностью ну и так далее. Также стоит отметить, что есть очень много технических решений, которые упрощают работу с классическими паролями. Про технические решения, которые упрощают жизнь с аутентификацией в целом, мы подробнее поговорим в третьей части нашего вебинара, которая остается через две недели в это же время. Различные SSO-системы, менеджеры паролей, как они работают, какие там есть плюсы и минусы этих технических средств. Поэтому, если вам это интересно, обязательно приходите на наш вебинар через две недели. Стоит отметить, что технических так много, потому что и проблем, на самом деле, с классическими паролями много. Но э, тут нельзя не отметить то, что эти технические решения, часть этих проблем успешно решают, поэтому с классическими паролями не все так просто. Ну, в смысле, не все так плохо, то есть можно использовать, особенно э, при некоторых ограничениях. Неоспоримым плюсом классических паролей является их возможность легко восстановить при компрометации. Если у вас есть аккаунт на какой-то почте или в какой-то публичной информационной системе, типа социальной сети или интернет-магазина, обычно, если вы пароль забыли, то очень легко можете его восстановить. Ну или если вы узнали, что ваш пароль был скомпрометирован, то есть его кто-то узнал и воспользовался в корыстных целях, то вы тоже очень легко его можете там, восстановить или сбросить на новый правильный. Злоумышленник еще не знает. Ну, а теперь про недостатки. Недостатков, на самом деле, очень-очень много. И некоторые из них, как ни странно, имеют больше отношения не к самим паролям, а к людям. Поскольку люди очень давно используют пароли, они придумали различные схемы легального и нелегального взлома. Под легальным взломом здесь подразумевается, что люди порой устают от использования там каких-то паролей, ну и начинают искать какие-то хитрые ходы и лазерки, которые позволят им обойти систему, потому что, по их мнению, система работает как-то неправильно. Ну и вот из этих самый первый недостаток – это то, что пользователи используют нестойкие пароли. Каждый раз, когда система просит пользователя придумать пароль, пользователь он прям очень часто ленится, потому что пароль потом еще и запоминать придется. И самый простой выход, который люди находят, это придумать максимально простой пароль. Причем даже если информационная система попыталась накрутить какие-то там парольные политики, то есть принудить пользователей использовать там большие буквы, специальные символы, цифры или что-то подобное. В качестве паролей люди, они такие хитрые, они все время эту историю будут максимально стараться обходить. То есть, если никаких парольных политик нету, то очень часто паролем будет просто слово паспорт. Как только вы скажете, что там нужно использовать обязательно большие и маленькие буквы, у вас будет первая буква в слове паспорт большая. Как только вы скажете, что должны быть еще цифры, у них это будет паспорт 1, 2, 3. Как только вы скажете, что нужны еще и спецсимволы, ну это превратится в паспорт восклицательный знак 1, 2, 3. Или что-то такое. То есть, Пароль все равно стойким не станет. Но надо понимать, что люди они не просто так такие пароли придумывают и ставят, а это делают, потому что сложные пароли тяжело запоминать. К сожалению, нам все время относительно легко запомнить какие-то очевидные вещи, а какую-то специально случайную последовательность из букв цифр и спецсимволов запоминать сложно. Особенно если таких штук надо запомнить очень много. Еще одним недостатком этих паролей является то, что их очень легко передать третьим лицам. Здесь это в некоторых ситуациях может быть достоинством, но в целом это недостаток. Почему? Потому что эта история очень становится уязвима к некоторой социальной инженерии. Я думаю, многие из вас слышали истории, когда хакеры в 80-90-х годах звонили в техподдержку различных служб, консультировались по сложным техническим вопросам. И в конечном итоге оператор технической поддержки передавал им какие-то пароли на сломы, для того чтобы они вроде бы должны были провести какую-то глубокую диагностику, ну а по факту они эти пароли сохраняли и затем использовали в корыстных целях. Где бы вы не сказали этот пароль, он может быть услышан некоторыми третьими лицами, и затем они этим с удовольствием воспользуются. Еще один недостаток про людей, это то, что они используют одинаковые пароли. Как мы уже говорили, придумывать сложные пароли тяжело, запоминать еще сложнее. Поэтому самым простым выходом, который находят люди, это придумать для всех систем какой-то один супер-супер сложный пароль. Ну и один супер-супер сложный пароль, его худо-бедно можно запомнить, особенно если вы его часто используете в разных местах. Ну, а потом этот супер-пароль супер использовать везде. Ну, очевидный недостаток состоит в том, что тогда безопасность всех тем, в которые пользователь входит с этим паролем, приравнивается к безопасности самого-самого простого и уязвимого места, например, там, элементарного интернет-магазина, который, может быть, буквально пару недель существует, а через пару недель закроется, где ни о какой безопасности не думают, как только там пароль будет пользователь скомпрометирован, то им уже можно воспользоваться для того, чтобы войти в более интересные с точки зрения злоумышленников системы и попытаться похитить данные, информацию, а может быть даже деньги пользователя. Ну а чтобы этой ситуации избежать, надо их периодически менять или придумывать. Ну а здесь, как мы уже говорили, накладывается история про то, что придумывать тяжело, а запоминать, еще тяжелее. Нельзя не упомянуть, что классические пароли очень легко компрометируют с техническими средствами. Причем очень многие недооценивают, насколько это действительно легко происходит. Я думаю, многие из вас слышали о существовании некоторых программ те-логеров, которые логируют все символы, которые пользователь набирает на клавиатуре. Когда про такие те-логеры говорят, люди думают, что. Это какой-то вирус или какое-то сложное программное обеспечение, которое, вообще говоря, они не подхватят никогда, а вообще говоря, у них там какой-нибудь Касперский стоит, и они работают в офисе, поэтому там вроде как с безопасностью все неплохо. Но основная проблема в таких перехватчиках символов или килогеров в том, что они на самом деле весьма легитимны, то есть... Куча программного обеспечения, в том числе легального, которое установлено на вашем компьютере, имеет функционал так называемых глобальных горячих клавиш, которые позволяют, вне зависимости от того приложения, в котором вы находитесь, при вводе некоторой специальной последовательности символов на клавиш, активировать какую-то возможность. Классический пример – это сами горячие клавиши Windows, то есть в каком бы приложении вы ни находились, нажмите Alt-Tab и вы переключитесь соседнее приложение. Это работает всегда, и более того есть куча приложений, которые подобным образом подобную функциональность реализуют. И реализуют они это таким образом, что они, собственно, отлавливают все нажатия на клавиатуре, которые вы производите. Никакой антивирус на такое программное обеспечение не ругается. И создать похожее программное обеспечение для того, чтобы мониторить все клавиши, которые вы нажимаете, очень просто. Ни один антивирус на такую штуку практически никогда ругаться не будет, ну уж если это прям совсем топором не написано, более того там, потому как использовать или создать горячие клавиши в своем приложении, в том числе глобальный, есть просто миллион различных обучающих примеров, статей и так далее. Компрометируется все очень очень просто. Что еще печальнее, так это то, что они могут быть скомпрометированы на аутентифицирующей стороне. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается, что вы можете как угодно круто обезопасить свою собственную машину, на которой вы этот пароль вводите, но когда этот пароль попадет на конкретный сервис, где вы происходите аутентификацию, он может быть там скомпрометирован. Конечно, существуют некоторые очевидные и неочевидные технологии, которые люди придумали для того, чтобы от такой истории защищаться. Может быть, кто-то знает, что самая распространенная история это использование не передачи на сервер там, не пароля, а некоторых хэш-функций, то есть свертки от пароля. Но проблема в том, что злоумышленники, они тоже как бы не дураки, давно взломами занимаются, поэтому очень быстро Большинство хэшей были придуманы гигантские таблицы, которые позволяют очень быстро из этих хэшей получать, собственно, конечные пароли. Там есть варианты обхода, то есть добавление некоторых соли, случайный, не случайные, там каждому из паролей и так далее. Но все равно как бы злоумышленники про эти технологии давно знают, постоянно не обходятся и вы можете постоянно слышать, что даже крупные сервисы компрометируются и пароли кладут миллионами. В том числе там взлом Yahoo, нашумевший. Ну, то есть прям больших-больших компаний, которые вроде как заботятся о данных своих пользователей, вроде как должны заботиться о безопасности. Все равно взломы происходят, и этот недостаток, он, как я уже говорил, накладывается на историю, когда пользователи используют одинаковые пароли. То есть могут взломать как серьезный сервис, так и несерьезный сервис, компрометировать ваш суперсложный пароль, но и в дальнейшем куча других систем. Вот, как вы видите, у классических паролей их прям недостатков очень-очень много. Не на этом даже еще не конец. Невозможно установить факт компрометации. Что это значит? Ну, это значит, что когда кто-то узнал ваш пароль, вы в этот момент, когда он его собственно узнал, ничего об этом не узнаете. Если кто-то подсмотрел его из-за вашей спины, кстати, мы тут об этом ничего не сказали, а вообще говоря, такие атаки тоже возможны. Есть даже более хитрые и изощренные атаки. Может быть, кто-то слышал, что недавно была интересная статья про то, как разработчики написали специальное программное обеспечение, которое включает на ноутбуках микрофон. И по звуку от нажатия клавиш, которые вы на клавиатуре нажимаете, они умудрились восстановить там что порядка 80% всего текста. То есть вот даже такие хитрые атаки позволяют как бы подсмотреть пароль, даже не используя там логеры Ну и есть прям супер всякие хитрые взломы по подсматриваемым паролям, типа там теплового следа на клавишах, который остается после того, как вы теплыми пальцами по клавиатуре, стучите. Ну и так далее. Ну так вот, к чему мы все это? потому что как только мы этот пароль узнали, то сам пользователь, который этим паролем пользовался, он как бы не получает никакого уведомления свыше о том, что пароль был украден. и могут воспользоваться, могут воспользоваться несколько раз. То есть некоторые системы даже не ведут какую-то историю фактов логирования. То есть, например, человек узнал пароль от вашей личной почты и начинает эту почту параллельно вместе с вами читать. Он может ее так читать практически там годы, пока вы ее пользуетесь, и вы никогда об этом не узнаете. Это, конечно, значительно усугубляет последствия, которые могут произойти после компрометации. И это, собственно, один из прям таких супер-супер серьезных недостатков таких классических паролей. Ну, пойдем дальше. Про программные одноразовые пароли. На самом деле, прям в чистом виде программные одноразовые пароли не так активно используются. Но все-таки есть несколько систем, в которых их применяют. Ну, давайте пару слов вначале вообще про одноразовые пароли. Одноразовые пароли, как понятно из названия, это некоторый пароль, который действует только один раз и каждый раз при входе он новый, потому что одноразовый. Они, все эти одноразовые пароли, в целом делятся посредством генерации на программные и аппаратные. Программные – это использование различного программного обеспечения в том или ином виде, ну а аппаратные – это использование прям специальных железок, которые эти одноразовые пароли генерят. По-моему, у нас дальше будет слайд с примером и видом конкретных устройств. Ну давайте Пока про достоинства и недостатки в целом одноразовых паролей поговорим. Вообще для современного человека одноразовые пароли тоже становятся историей достаточно привычной, потому что он их видит, когда использует интернет-банкинг. Банки в России очень активно используют некоторые одноразовые пароли в SMS, поэтому, собственно, для всех это уже не новость. Хотя раньше это была достаточно такая не сильно распространенная технология. Ну так вот. Основным достоинством этой технологии является то, что компрометация пароля не компрометирует аккаунт. Понятно, да, что раз пароль одноразовый, то даже если злоумышленник его узнает, он, собственно, в аккаунт войти не сможет, потому что для повторного входа пароль должен быть другим. Дополнительный плюс в том, что требует сознания, запоминания, смены и политики B. Давайте здесь чуть подробнее на каждом из этих пунктов остановимся, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вообще говоря, конечно, при использовании одноразовых паролей вам понадобится некоторая первичная настройка, но мы здесь не ее имеем в виду под созданием. Здесь имеется в виду то, что вам не придется постоянно для различных систем придумывать какие-то новые средства. Вам не придется ничего запоминать, и это отличный плюс. Вам не придется их менять. То есть сами пароли, конечно, будут меняться автоматически, но некоторые там, идентификаторы или набор данных, которые вы использовали при первичном привязке аппарат, ну, этого, программного или аппаратного одноразового пароля к аккаунту, вам менять не придется. То есть так называемый СИД. И дополнительный плюс в том, что никаких прям политики б на эту историю накручивать не надо, потому что обычно одноразовые пароли они, во-первых, сами по себе уже не должны быть такими сложными, ну, как раз потому, что они одноразовые, поэтому история про то, что каждые три месяца вы должны там что-то менять, ну, она умирает, и это замечательно. Нам, как пользователям, гораздо проще всю эту историю использовать. На самом деле есть несколько схем генерации вот этих вот одноразовых паролей, плюс в том, что есть схемы, которые внутри себя содержат стойкую криптографию, поэтому... Практически не подвержены взлому со стороны злоумышленников именно сам алгоритм, его очень сложно атаковать и придумать какую-то возможность как бы подкопаться. Там очень часто внутри прям шифрование, поскольку большинство этих систем с одноразовыми паромами используются больше в больших иностранных системах, то там в основном, конечно, иностранная криптография. Насколько я знаю, каких-то стандартизованных схем, которые бы использовали отечественную, то есть госкриптографию, в одноразовых паролей на данный момент нет. Понятно, что нельзя так просто всю эту историю передать третьим лицам. Конечно, вы можете продиктовать один пароль там для одного входа. И на самом деле это может быть даже удобно в некоторых случаях, когда вам единоразово надо позволить какому-то человеку по тем или иным причинам совершить какое-то действие. Например, вы отсутствуете в офисе, а вам надо там, один документ напечатать или какое-то небольшое количество действий сделать, Ну, вполне возможно, что здесь будет некоторый хороший компромисс между безопасностью и удобством. Под невозможностью передать третьим лицам здесь, конечно, подразумевается в первую очередь невозможность передать это прямо надолго. То есть э, неосознанно у вас это быстро не получится прям взять и передать там какой-то сид. Обычно вы этот сид даже и не помните, и его обычно и посмотреть нельзя, он только один раз вводится. То есть э, так просто, никто не узнает у вас информацию, которая будет необходима для генерации вместо вас этих паролей. Плюс в том, что обычно эти программные OTP позволяют использовать различные, Ключи, которые лежат в основе для разных аккаунтов. То есть устройство может быть одно, но оно может для разных аккаунтов генерить различные одноразовые пароли. И это замечательно. То есть как бы при компрометации в одном месте, другое место не будет скомпрометировано. То есть если уж прямо технически говорить, то представьте, что у вас есть некоторые средства генерации одноразовых паролей. Для разных аккаунтов оно использует разные закрытые ключи для криптографических операций. Если одни из ключей для одного аккаунта будут скомпрометированы, то это не позволит войти в другой аккаунт, ну потому что там ключи просто другие. Дополнительным плюсом является то, что этот программный OTP в общем случае не может быть скомпрометирован на той стороне, где вы проходите аутентификацию, особенно если внутри лежат криптографические основы и схемы с закрытыми и открытыми ключами, то на стороне Куда вы пытаетесь войти, обычно есть только открытый ключ. И как этот сервер не ломай, не получится получить доступ именно к вашим закрытым ключам и к возможности входа от вашего имени. И это очень классно. Ну, конечно же, у программных OTP есть и очевидные недостатки, про которые мы не можем не упомянуть. Ну, во-первых, это необходимость носить с собой средства генерации. Если у вас, например, этот программный UTP на телефоне, классический тут, наверное, пример, будет это Google Аутентификатор. Если кто-то не видел, можете загуглить и ознакомиться, как эта история работает. В целом это работает примерно так, что вы при входе в аккаунт Google должны ввести некоторую последовательность цифр, которая генерируется и может быть просмотрено в специальном приложении, которое вы устанавливаете на свой телефон из магазина приложений. Так вот, в данном случае средством генерации является это приложение или мобильный телефон, на котором приложение установлено. И поэтому этот мобильный телефон вам все время придется носить с собой для того, чтобы осуществить вход. Как только у вас средства генерации по тем или иным причинам нет, то есть там программное исключение вышло из строя, например, это может быть как случайный там, выход из строя, так и спровоцированный злоумышленнику. Как только в общем, это средство генерации из строя вышло или у вас его с собой нет, вы его забыли, ну, вы теряете возможность входа. Ну, Вторая очевидная история, что при утере средства генерации вы фактически компрометируете аккаунт. То есть если вы телефон с этим приложением потеряете, злоумышленник получит возможность воспользоваться этим приложением вместо вас и войти во все все все аккаунты это как бы такой даже более жесткий минус чем при использовании обычных паролей когда если вы потеряли один пароль вы собственно к одному аккаунту доступы потеряете ну конечно если вы хорошие пароли придумываете они везде у вас один и тот же пароль здесь история обычно более жесткая то есть как только вы средства генерации теряете скорее всего у вас компрометированы будут все аккаунты по крайней мере, история о том, чтобы носить там, 5 телефонов для входа в 5 разных аккаунтов, нам еще никогда в жизни не встречалась. Сложно восстановить при компрометации. О чем мы говорим? Ну, Вообще говоря, если вы посмотрите, что делают такие схемы при компрометации, то увидите, что они используют какие-то альтернативные варианты для прохождения аутентификации. Действительно, если вы все время входите с помощью одноразового пароля, как только эту возможность входа, более безопасную, заметим, чем обычные пароли, у вас каким-то образом скомпрометированы, то непонятно, каким образом доказать, что сейчас в аккаунт пытаетесь войти вы и сбросить эту программную генерацию на какую-то там другую. Очень сложно доказать, что это именно вы, что это не злоумышленник. То есть надо использовать какие-то альтернативные обходные пути. С паролями здесь все относительно просто. Надо понимать, что программные одноразовые пароли на самом деле легко компрометируются программно. Конечно, это не такая простая история, как с C-логерами, но в общем-то не более сложная. То есть получить некоторый дамп оперативной памяти обычно достаточно легко, как на персональном компьютере, так и на мобильном устройстве. И оттуда можно вытащить ключи, которые используются для генерации одноразового пароля, ну и в дальнейшем использовать их вместо вас. И стоит отметить, что в этом случае практически невозможно установить факт компрометации. То есть вы генерите одноразовый пароль, заходите, злоумышленник генерит одноразовый пароль, вы генерируете одноразовый пароль, злоумышленник генерирует одноразовый пароль. Некоторые схемы с одноразовыми паролями придумали некоторые механизмы защиты, но не все, к сожалению. Поэтому в общем случае вы не сможете установить тот факт, что кто-то уже использует одноразовый пароль вместо вас, ну и отлично пользуется вашим аккаунтом. Ну, замечу, как бы, что если система хорошая, то все-таки сможете. Ну, и еще один неоспоримый недостаток, про который нельзя не упомянуть, это в том, что поддержка такой схемы должна быть уже заложена внутри приложения, сервиса или информационной системы, которую вы используете. Ну, и здесь начинается самая большая боль, потому что, несмотря на все Плюсы одноразовых паролей очень мало, где они поддерживаются. Есть системы, которые добровольно внедрили сами, как я уже говорил, типа интернет-банкинга. Но в целом история про использование одноразового пароля в каких-то системах, она очень-очень редкая. Никакие там основные средства Windows и программное обеспечение, которое вы можете использовать на компьютере, они такие схемы, к сожалению, не поддерживают. Некоторые компании типа Google пытаются эту технологию продвигать. И, возможно, в будущем больше программных средств ее начнут встраивать, но пока все с этим не нужно. Есть также специальные аппаратные одноразовые пароли, или, на самом деле, более правильно было бы сказать аппаратные средства генерации одноразовых паролей. То есть это специальные железки с кнопками. В большинстве своем они могут быть там с экранами без экранов на эту кнопку, когда вы нажимаете, то вы получаете специальный пароль, который генерится внутри устройства. Эта схема, на самом деле, очень-очень похожа на программные одноразовые пароли, но здесь добавляется несколько неоспоримых достоинств, которые связаны с тем, что это некоторое отдельное аппаратное и обычно более защищенное устройство, которое используется, собственно, при генерации. Ну, во-первых... Скомпрометировать программу, такую штуку уже не получится. Если на вашем смартфоне или компьютере, кроме средств генерации одноразовых паролей, крутится неимоверный зоопарк софта, который вы очень часто еще и не крутите, когда приходите на какое-то публичное рабочее место, то когда у вас есть отдельная железка, в нее обычно какой-то сторонний софт установить вообще невозможно, и архитектуры там более сложные, более защищенные, специально сделанные на то, чтобы вас обезопасить как пользователя. Поэтому скомпрометировать программно ну, достаточно просто нельзя. Конечно, есть очень сложные технические средства, которые даже такие устройства позволяют скомпрометировать, но эта история очень нераспространенная, и это уже обычно какая-то специальная, сугубо серьезная целенаправленная атака какой-нибудь другой спецслужбы, от которой, вообще говоря, ничего не защищают. Дополнительным плюсом является в том, что вам очень легко установить факт компрометации. Поскольку у вас есть специальная железка, ключи в которой относительно защищены, как только эту железку у вас украдут, вы это, несомненно, заметите. Ну, естественно, если она у вас там не валяется где-то под столом, а вы носите ее с собой. Ну, в общем, если вы хотите, то в целом очень легко сможете установить факт компрометации ваших ключей и пойти купить там новую железку и перенастроить все ваши аккаунты на нее, таким образом сохранив большую часть каких-то данных. Замечательной историей здесь является то, что стандарты в области именно аппаратных железок, которые генерят одноразовые пароли, активно развиваются, в частности, тем же Google и альянсом FIDO. Технология U2F была придумана достаточно давно, но потихоньку-потихоньку <coughs> развивается и все чаще входит в нашу жизнь. Поэтому остается надежды на то, что эти технологии будут все чаще использоваться вместе с классических паролей, а это значит, и будут чаще встраиваться другими разработчиками. Наличие стандартов, оно вообще очень сильно способствует тому, что разработчики начинают потихоньку такие штуки встраивать. Ну и Google здесь большой драйвер различных стандартов, который себе может это позволить, развивая различные программные средства и предоставляя, Сервисы другим разработчикам позволит им более просто это строить к себе. Когда мы говорим про одноразовые пароли, надо обязательно сказать и про двухшаговую аутентификацию. Обычно, если мы говорим про интернет-банкинг, на самом деле здесь используется двухшаговая аутентификация, а не просто одноразовые пароли. Фишка в том, что у нас есть некоторые два фактора, которые проверяются друг за другом. Если это, допустим, Сбербанк, то... Классическая история состоит в том, что вы вводите логин, как ваш идентификатор, пароль, как первый фактор аутентификации, и вводите некоторые коды из SMS, который является, собственно, одноразовым паролем и является вторым фактором. Это некоторая такая гибридная схема из классических паролей и одноразовых паролей, Вот давайте про нее чуть подробнее скажем. Ну, как бы, достоинство, Очевидно, что эта схема более безопасна и чем отдельная аутентификация пароля, ну и чем программная OTP сама по себе. Потому что здесь как бы надо уже компрометировать как минимум две сущности. Но есть и недостатки, про которые тоже надо упомянуть. Ну, на самом деле, не, как бы, не считайте, что достоинств мало. Как бы, здесь надо учесть, что все достоинства одноразовых паролей, они, собственно, здесь прилагаются. Но есть и некоторые недостатки в целом, которые отличают эту схему в худшую сторону от других более безопасных схем. Ну, во-первых, и это, наверное, один из основных недостатков в том, что эти факторы могут быть скомпрометированы независимо друг от друга. Что это значит? Это значит, что я как злоумышленник могу сидеть и спокойно перебирать ваш пароль, пока не угадаю. При этом никакой второй фактор не задействуется в принципе. То есть... Никаких СМС, я не веду правильный пароль, мне все равно не шлют. Поэтому вы, как человек, чей пароль пытаются перебрать, все равно об этом не узнаете. Ну, и я могу тихо, мирно, спокойно, там, несколько месяцев сидеть перебирать ваш пароль. Как только я этот пароль переберу, только тогда вы получите первый смс. Ну, и, скорее всего, как только вы получите один раз эту смс, вы можете на нее не обратить внимания. Если вы не сильно сконцентрированы на информационной безопасности, то можете не понять, что, собственно, именно в этот момент произошла компрометация вашего пароля, ну и так далее. Есть, допустим, схемы, которые это SMS будут прислать только уже в случае попытки выполнить какую-то операцию, а не при входе и так далее. То есть вы, вообще говоря, можете не узнать или не обратить внимание на то, что первый фактор был скомпрометирован. Как только первый фактор был скомпрометирован, злоумышленник уже знает о том, что ему надо компрометировать второй фактор, сколько первый у него уже есть, вряд ли вы эти пароли меняете каждый день. Ну и спокойно там искать момент, когда у вас на пару минут перехватить телефон для того, чтобы вовремя ввести нужный код, ну и быстренько удалить смс. С приложениями тут на самом деле все чуть более безопасно, потому что приложения обычно не дают возможности удалить логи, о генерации паролей которые произошли в тот или иной момент времени. Ну, как бы с СМС-ками вообще все элементарно. Можно в любой момент времени. Телефон подпохитить, так сказать, на буквально 5 минут отвлечь внимание человека, ну и ввести. Так, нам тут пишут, что количество неправильно введенных данных ограничено. Ну, да, вообще говоря, конечно, сервисы будут пытаться защищаться от перебора паролей. Но ну, обычно они очень плохо умеют это делать. И, как я уже говорил, это вообще никак не защищается от атаки на самой сервис. То есть если будет протокован сам сервис и будет похищен ваш пароль, то потом уже можно спокойно искать момент, когда отвлечь вас на 5 минут для того, чтобы нужную смазку у вас подсмотреть. И вы, собственно, никогда не узнаете о факте компрометации. Ну, поехали дальше. Мы, конечно же, не можем не поговорить про криптографическую аутентификацию на токенах или смарт-картах. В качестве примера, конечно же, о наших токенах и смарт-картах поговорим чуть-чуть. Но на самом деле все, что мы будем говорить, оно будет вообще про все токены. Так, Михаил пишет. Так, Вопрос. Сейчас мы постараемся на него сразу ответить. Так, Михаил, кража денег через приложение в Сбере. Ну, на самом деле через приложение в Сбере. Не совсем понятно, что вы имеете в виду, но как бы схемы через приложение в Сбере, как бы они тоже отлично работают. Там вообще... Уязвима одна конкретная точка, это, собственно, одно конкретное приложение. Или через короткий номер 900. Ну да, как бы через короткий номер 900. Тут вообще просто все это работает как бы через один фактор. Но тут надо надо заметить, что банки они стараются как-то ограничивать вашу возможность через там какие-то короткие номера проводить операции. Ну и включают дополнительные средства защиты, которые, собственно, к самым механизмам аутентификации не имеют отношения. Типа там, допустим, страховка всех транзакций в процессинге, чтобы их можно было в какой-то момент отменить. Антифрод-систем, ну и так далее. Как бы это не тема нашего сегодняшнего вебинара, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. Давайте поговорим про достоинства и недостатки криптографической аутентификации на токенах. Первое. Сложно передать третьим лицам. Это, собственно, история такая же, как с генераторами одноразовых паролей. Если вы используете некоторый токен и пин-код для входа в систему, то по телефону токен не продиктуешь, грубо говоря, не передашь. Ну и подслушать так просто не получится. Там в каком-то... С использованием социальной инженерии такую штуку тоже обычно очень сложно каким-то образом выманить Но, как бы я уже говорил, здесь есть и некоторый такой минус в удобстве, что порой вам очень надо этот фактор передать, но, к сожалению, это и информационная безопасность, она не подразумевает сценариев, когда случайненько очень надо кому-то что-то передать, тут все будет строго и безопасно. Здесь в основе всегда лежит стройка и криптография. Обычно используются схемы с сертификатами и так называемые PTI, то есть инфраструктуры публичных, да, публичных ключей. Про общие технологии, как это все прям глубоко работает, мы поговорим на нашем третьем вебинаре, когда будем говорить собственно, про технические средства, которые вам помогают использовать те или иные технологии. Плюсом здесь также является то, что вы можете легко восстановить при компрометации возможность легального входа и приостановить возможность нелегального входа. К счастью, технология PKI, она прямо внутри себя содержит специальные механизмы, которые позволяют быстро при компрометации восстановить легальный доступ и приостановить нелегальный доступ. Здесь, конечно же, есть возможность использовать различные секреты для работы с различными сервисами. То есть, если говорить технически, внутри используются закрытые ключи, которые для разных систем могут быть разные. Разные ключи, разные сертификаты, и при какой-то компрометации одного из секретов вы не скомпрометируете другие. Хотя на самом деле скомпрометировать закрытые ключи на хорошем криптографическом токене ну, практически невозможно, если вы не обладаете какими-то прям миллиардными бюджетами. Там как раз все специально придумано и разработано таким образом, чтобы максимально защитить вас. Дополнительно отметим невозможность компрометировать ваш аккаунт на аутентифицирующей стороне. В классических PKI-схемах на стороне сервера находятся только открытые данные, то есть открытый ключ, а не закрытый, поэтому... При взломе сервера те ключи, которые вы получите, не могут быть использованы вами в корыстных целях для входа вместо пользователя и проведения каких-то операций злонамеренных. Ну, конечно же, здесь так же, как и с одноразовыми паролями, вам не надо постоянно что-то создавать, запоминать. Политики безопасности здесь тоже не нужны. Конечно, вам надо будет создать один раз или, там, возможно, пару раз некоторые сертификаты, но это как бы... Больше такая операция инициализации. Постоянно что-то придумывать заново вам не придется, как в случае с обычными паролями. Запоминать вам тоже практически ничего не придется, если не считать пин-кода. Здесь очень часто у людей возникает вопрос, как же, мне же все равно придется что-то запоминать. Ну, К счастью, за пин-кодами вся история гораздо проще. Они могут состоять только из цифр и иметь небольшую длину, типа там 6-8 цифр и... Этого более чем достаточно для обеспечения безопасности. Уж такой то код практически любой человек может запомнить. А уж если часто используют, так точно запомнить достаточно легко. Менять постоянно ключи вам не придется. Здесь вас защищает стойкая криптография, которая гарантирует, что злоумышленник, даже обладая невероятно мощными техническими ресурсами и многими-многими годами в распоряжении, все равно не сможет каким-то образом подобрать ваш фактор аутентификации, который вы используете. И политики безопасности здесь э, не сильно нужны. Что мы здесь имеем в виду? Мы на своей практике встречаем такие случаи, когда безопасники считают, что на пин-коды тоже надо наложить политики ИБ. Пароли. Давайте всех пользователей заставим эти пин-коды каждые три месяца менять, а давайте сделаем, чтобы эти пин-коды были обязательно из цифр, букв и спецсимволов. Вообще говоря, устройства такие истории позволяют, но с точки зрения безопасности это не имеет никакого значения. Даже небольшой пин-код, состоящий из одних цифр, не подвержен перебору, потому что он защищается аппаратной составляющей токена, которая не позволяет ввести там неверный пароль более 10 раз, после которых происходит, или там настроенного какого-то количества раз, после которого происходит блокировка устройства. То есть в общем случае, даже если у вас пин-код состоит из, не знаю, там из двух цифр, ну, злоумышленник все равно за 10 попыток не сможет его перебрать. Вероятность прям очень мала, что он сможет его угадать. После 10 попыток устройство будет, скорее всего, заблокировано. Вот. Ну, конечно, пин-код, состоящий из двух цифр, это не то, что мы рекомендуем, но уж пин-код, который состоит из 6-8 цифр, так точно не будет за какое-то адекватное время взломан. То есть реально потребуются годы-годы и совершенно не обращение на все предупреждения систем безопасности о том, что вас пытаются взломать. Ну и здесь также очень легко установить факт компрометации, так же, как с некоторым аппаратным генератором одноразовых паролей. Если вы все время с собой этот токен или смарт-карту таскаете, как только ее у вас не окажется, вы это очень легко обнаружите. Более того, наши токены и смарт-карты позволяют устанавливать на себя RFID метки, которые используются для прохода в помещении. У нас, например, в компании так и сделано. Это приводит к тому, что вы просто постоянно будете с собой устройство носить и будете постоянно помнить о том, что оно у вас потому что оно вам постоянно нужно для того, чтобы по компании передвигаться. Поэтому как только устройство у вас кто-то похитит, вы легко это обнаружите, когда не сможете из помещения выйти. Продолжаем про достоинства. Их тут на самом деле прям, как видите, немало. Программы здесь тоже ничего нельзя скомпрометировать, поскольку... Аппаратные токены были специально изначально сделаны таким образом, чтобы никакие данные для компрометации в ваш компьютер не выдавать, какой бы у вас там зоопарк программного обеспечения не стоял, каких бы вы вирусов не нахватали, туда ничего не выдается. И скомпрометировать ваши ключи, которые в закрытом виде лежат на вашем токене, не получится. Даже никаких технических возможностей обычно получить ключи, как бы даже легально, не существует. То есть устройство ключи создает, устройство ключи используется само. Никогда оно вам эти ключи не покажет, несмотря на то, что вы даже легальный пользователь. Неоспоримым плюсом здесь является то, что технология стандартизированы и активно поддерживается ведущими разработчиками. Поддерживается она даже в большем количестве систем, в чем вы можете использовать одноразовые пароли, то есть... Здесь прям отличным таким примером является Microsoft, который сделал некоторую единую аутентификацию в большинстве своих систем, которая в том числе поддерживает криптографическую аутентификацию на токенах, на сертификатах и позволяет вам использовать ее практически во всех основных приложениях Microsoft, то есть там для входа в компьютер, для работы с электронной почтой, с какими-то другими сервисами, в общем-то. На самом деле все это так активно так сказать, поддерживается просто потому, что на, в информационных системах PKI и схемы с сертификатами, они на самом деле уже достаточно давно используются практически там, с активного распространения персональных компьютеров. Технологии уже там были, поэтому и поддерживается это все куда больше, чем некоторые одноразовые пароли, которые распространение получили только в последние там, 10 лет. Ну, здесь, конечно же, есть и недостатки. Основной недостаток, который в общем-то в чем-то и достоинство, как мы говорили, это требование наличия устройства. То есть если вы это устройство по тем или иным причинам забыли дома, например, то есть это как бы не компрометация, вы точно знаете, что устройство есть у вас дома, но вы его просто забыли, то вам придется потратить некоторое время на то, чтобы получить некоторые временные Устройство для входа и работы в систему. Это, на самом деле, не такой уж сложный процесс, обычно очень быстрый, но все равно какие-то дополнительные, там, допустим, сходить, это устройство получить, вам придется сделать. Там, с паролями обычно вам ничего делать не надо. Ну, несмотря на то, что стандарты здесь уже есть и встроены во многие там, системы, как я уже говорил, там, в частности, в Windows, например, ну, как бы очевидно, что есть системы, где встраивание может потребоваться. Как бы пароли есть везде, все остальные схемы аутентификации, ну, вот здесь уже это все на совести разработчика конкретной системы. Ну и, собственно, на этом наш вебинар завершен. Пара слов о том, о чем мы поговорим на следующих наших вебинарах, ну а затем мы перейдем к секции вопросов и ответов. Напоминаю вам, что в следующей части мы будем очень подробно останавливаться на биометрии. Мы решили, что рассказывать там про одноразовые пароли и токены супер прям глубоко. Нет смысла, потому что они более распространены, более известны нашим слушателям. И вообще в целом, особенно классические пароли, все их там использовали, все примерно понимают, какие плюсы и минусы. Ну, с биометрией на самом деле куча всяких интересных, хитрых сложностей, проблем, а также плюсов, которые очень многие не видят. Плюс биометрия – это технология, которая сейчас активно развивается. И причем надо понимать, что развитие – это не только появление каких-то новых плюшек, это также появление новых хитрых атак. Как бы чем больше биометрия начинает распространяться, тем все более интересные и хитрые схемы начинают придумывать злоумышленники, чтобы ее скомпрометировать. Вот о всем об этом мы подробно поговорим в следующий раз. Ну, а в третьей части нашего разговора о технологиях аутентификации мы поговорим про различные технические средства, которые могут быть для того, чтобы облегчить жизнь пользователям. Например, там про менеджеры паролей, про ССО-системы. Поговорим, какие они бывают, какие у них достоинства и недостатки. Может быть, приведем некоторое сравнение этих систем, которые присутствуют на российском рынке, если... Достаточно будет на это времени. Ну, в общем, поговорим уже не просто про факторы и про аутентификацию, как такую некоторую сферическую технологическую историю, а про то, как она конкретно используется в тех или иных случаях конкретными людьми и пользователями. Так, ну и мы переходим к секции вопросов. Давайте я сразу этот слайд пролистну и оставлю... Вот этот слайд, на котором вы можете видеть наши контактные данные, по которым вы всегда можете задать свои вопросы, как по технологиям аутентификации, идентификации, так и по любым другим вопросам, связанным с безопасностью, особенно с безопасностью входа, с безопасностью электронной подписи. Если мы на какие-то вопросы сами не сможем ответить, то обязательно порекомендуем вам каких-то, наших коллег, которые работают в сфере информационной безопасности, которые вам помогут. Также напомню всем, что записи вебинаров обязательно будут выложены на нашем канале на YouTube. Если по тем или иным причинам вы не смогли прослушать весь вебинар или вообще не смогли лично присутствовать, обращайтесь туда. Там все записи будут выложены. Мы их традиционно где-то через неделю выкладываем. Презентацию тоже обязательно прикрепим, поэтому... Если не успели, обязательно обращайтесь, смотрите. Ну и мы переходим к секции вопросов, ответов и, может быть, каких-то комментариев. Если вы хотите о чем-то рассказать, чем-то поделиться, может быть, о каких-то плюсах-минусах я не рассказал, а может быть, что-то рассказал не так по вашей точке зрения, может быть, вы с чем-то не согласны, обязательно пишите нам прямо сейчас, я это обязательно озвучу, ну и прокомментирую. Коллеги пишут, что все идет к чипу под кожу. Ну, давайте я тоже чуть-чуть эту тему прокомментирую. Что касается некоторых идентификаторов, которые вставляются, например, в том числе под кожу. Такие проекты есть, конечно же. Даже экспериментально они делаются. И прям на реальных людях. К сожалению, здесь есть некоторая проблема с чипами под кожу которая связана с тем, что, что делать при компрометации. Если иметь возможность каким-то образом этот чип перепрошивать, то здесь, собственно, безопасность она обычно утыкается вот в эту возможность прошивки-перепрошивки, потому что здесь, скорее всего, и будут какие-то дыры уязвимости. А если этот чип под кожу будет зашиваемый только один раз, то здесь возникает больной вопрос. Что делать при компрометации? Каждый раз этот чип вынимать и вставлять заново, это больно и вряд ли вам захочется. Вадим спрашивает, точнее говорит, что был в вашей компании проект Z-Login на базе токен, но был закрыт, перспективы есть. Вадим, уточните, что именно вам интересно. Честно говоря, я не в курсе про проект Z-Login. Скорее это не продукт нашей компании, а продукт какого-то нашего партнера, который использует r -Token. Если вы подробнее расскажете, что этот за проект, возможно, я смогу вам порекомендовать какое-то наше решение или решение какого-то другого вендора, который сейчас позволяет делать то же самое. Ага. Вадим пишет, что это продукт компании Zikurion. А Вадим, а сможете написать, собственно, что этот продукт делал? Тогда я смогу вам альтернативу порекомендовать. Так, ну а пока Вадим отвечает. Сергей пишет, что пожелание на следующий вебинар про биометрию закон... затронуть текущую историю с биометрией в банках. Технические подробности, как реально идет процесс. Да, Сергей, обязательно поговорим про текущую историю с биометрией в банках. Много технических подробностей не обещаем, потому что в основном как бы проект Ростелекома, и Ростелеком пока не особо подробно рассказывает о том, как оно там работает, но некоторые технические подробности у нас есть, мы обязательно про это расскажем. Так, ну и вот Вадим говорит, что он использовал продукт Z-Login на базе токен для двухфакторной аутентификации. Смотрите, Вадим, что касается двухфакторной аутентификации в операционной системе Windows, здесь есть два варианта. Если вы используете компьютеры, которые входят в домен, объединены в домен, то там двухфакторная аутентификация с использованием токенов и смарт-карт есть из коробки. Вы ее можете самостоятельно настроить с использованием контроллера домена. Если у вас возникают какие-то сложности, вы можете обратиться к нашим Статьям на хабре, или приобрести у нас продукт РУТОКен для Windows, в котором, который, собственно, вам позволит эту двухфакторную аутентификацию в домене настроить. Если же мы говорим про двухфакторную аутентификацию без домена, то есть на каких-то отдельно стоящих рабочих станциях, или которые по тем или иным причинам не объединены в домен, то у нас есть продукт RUTOKEN LAGON. На нашем сайте можете почитать его продуктовую страничку с подробным описанием, как он работает. Вы его тоже можете у нас прямо заказать и использовать. Так, ну, давайте еще пять минут... Подождем с вопросами. Так, Вадим спрашивает, есть ли пробная версия. Ну, здесь зависит от того, про какое решение вы будете использовать. Если вы будете использовать в домене, то там у нас, насколько я знаю, никакого пробного решения нет, потому что там оно, собственно, не особо нужно. Там можно настроить все самостоятельно, без каких-либо пробников. А если мы говорим про RooToken Lagon, то там, да, есть про отдельный ПК, да, там есть триальная лицензия на 14 дней, если я не ошибаюсь. Вы можете эту триальную лицензию у нас получить. Вадим, вы можете обращаться на наш сайт по вопросу получения триала. Там есть кнопка демо комплект. И наши менеджеры вам должны помочь с этим вопросом. Ну, похоже, вопросов больше сегодня не будет. Долго ждать не будем. Если у вас все-таки возникнут какие-то вопросы, пожелания, комментарии по формату проведения нашим вебинарам, возможно, по темам, может быть, вы хотели бы услышать что-то особенное, то, о чем мы не рассказывали. Спасибо вот сегодня, коллеги. Сделали отличный комментарий про то, что им хотелось бы услышать в нашем вебинаре про биометрию. Мы это обязательно учтем. Не стесняйтесь как-то комментировать наши вебинары и подкидывать нам новых идей, о чем рассказать. Мы с удовольствием это учтем и расскажем. А на этом мы сегодня завершаем. Если что, пишите по нашим. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч!